Большие праздники убираются все, кто зависит. Uh -huh. а как быть с привидениями, которые в каких-то старых замках очень надолго, uh -huh. и мы как-то все о них помнят. Как я уже сказала, сейчас отвечу на первый вопрос, потом будет второй, потому что забуду. Я уже. Как я уже сказала, привидение может зависнуть надолго только в том случае, если был проведен определенный ритуал привязывание человека к Земле. Почему привидения обычно мы встречаем в каких-то очень древних местах? Да, в замках, которые, что называется, как будто выросли из земли, или в структурах определенных, где живут люди, где они пускают корни, да, и, и, и эти корни у них ну, скажем так, достаточно плотно прорастают. Почему мы не источаем привидения в лесу, в пустыне? Да? Потому что там, там нет, нет основания пускать корни. А вот в таких структурах, да, когда раньше, когда ставились замки, или даже сейчас, когда ставится какое-то крупное монолитное родовое сооружение, обычно все это в грамотных родах в грамотных семьях проходит через ритуал жертвоприношения. Раньше такой жертвой всегда являлись люди. Сейчас животные. Да, то есть петуха убить под порог да, или там, собаку или овцу. То есть это, это является и сейчас в язычки практика нормально появляется тот считается тот, кого принесли в жертву, привязан к месту чего или к моменту, ради чего его принесли в жертву, и у него получается некое изъятое из общего пространства информационного сознания, которое занимается тем, что выполняет функцию обережника вот непосредственно этого уже места. Так собака становится обережником дома, так животное, принесенное в жертву, становится обережником дома. А вот раньше всегда таким, такой жертвой были люди. Ритуалы в разных городах, в разных странах были совершенно разные. Например, женщина, которая первая пройдет после заката по дороге, например, вот так вот, да? а первый кто переступит ворота двора, да? вот он приносился в жертву и так далее. То есть ритуалов было огромнейшее количество. Бывает, и тогда этот человек так, да, он, он навсегда оставался как бы дух замка, он становился духом этого замка, он уже не изымался из этого пространства, никто не мог предъявить на него свои права, и он оказался, оказался привязанным к этому, к этому замку. Мы знаем огромнейшее количество историй, когда скажем так, неправильно погребенные или не погребенные вообще, да, тела, схороненные, спрятанные, где-то там замурованные в стенах, оказывались привязанными к этим стенам. И истории знаем, они, конечно, легендарные о том, что духи эти привидения просили перезахоронить их по определенному обраду, обряду, чтобы они могли оторваться от этого места. Я вам сейчас объяснила почему. То есть Захоронить человека по христианскому обряду, проведи над ним определенный ритуал, открывается световой канал, все, и душа пошла. Она привязана к своим местам. Бывает, что человек очень был привязан к своему дому. Настолько был привязан к своему дому, что проводил, возможно, там какие-то определенные обряды черномагического характера или приносил определенные обеты такого же черномагического характера. А черномагический характер ритуалов всегда связан с тем, что мы призываем в помощь. Сущности, имеющие отношение к пространству Земли, к тоническим божествам, то есть непосредственно к самой богине Матери. Ее слово всегда является законом. Идаром всегда считалось, что истинную власть можно получить, лишь только лишь вступив в ритуальный брак с Землей. Вот она давала правителю право на власть. Соответственно, все ритуалы, которые делаются с употреблением этих сил, энергий, слов и взыванием к тоническим сущностям, точно так же Перепрописывают тебя из информационного мира света в информационный мир тьмы. И ты становишься привязан к определенному месту, к определенной земле, к определенному пространству. И с этого пространства ты уйти не можешь, соответственно и не можешь реинкарнировать, потому что сама хтоническая сила реинкарнацию не подразумевает, то есть постоянное перерождение. Она подразумевает просто иную форму жизни. Иную форму жизни. Еще раз услышьте меня, да? Привидение не считает себя умершим, оно просто ведет себя по-другому, оно просто по-другому живет. Смотрели фильм с Нет, не привидение, То ли иные, то ли другие. Да, да, точно. Вот вот Там очень хорошо показано само состояние людей, которые умерли, но они не знают, что они умерли, они продолжают жить той же самой жизнью. Напротив, все живущие для них являются такими немножко иными объектами, да, потому что линия их времени меняет векторность, и они живут просто по-другому времени. Мы для них, физические тела, можем выглядеть как для нас вот эта вот стенка, монолитными существами. Просто вот как статуя, да? вот так они их понимают, вот все зависит от того, на каком декторе времени они живут. В основном, резюмирую, в основном наличие привидений при определенном месте является следствием того, что этим лицом, или над этим лицом, которое стало привидением, проведет черномагический или хтонический ритуал с призывом определенного рода сил, которые обеспечили этому сознанию не уход с этой земли, не уход с этого мира. И закрепили за ним это право. За вот так это обычно происходит.